Привет, друзья! Сегодня у нас напряженный рабочий день. Предстоит три осмотра, каждый из которых должен получиться по-своему интересным. Первый из них это э, осмотр Ягуара за 1000 евро, который э, есть вариант по всем признакам э, еще уронить цене 2004 год э, с километражом 210 тысяч. Но э, такая машина стоит тысячи не глядя, если в более-менее нормальном состоянии. От 2000 даже, да, можно сказать. Если он, вот все, что говорит продавец, правда. У нее проблема с форсункой, но машина едет, то есть на ходу заводится, можно проверить, сделать тест-драйв и так далее. Я ищу себе автомобиль для поездки домой, и вот этот ягуар подходит как нельзя. Кстати, вот он подвернулся, потому что бюджет максимум 2000, у меня очень много проблем, которые нужно решить, и не могу я большую сумму в машину вложить. Поэтому, если получится сторговаться, ну, так вот надеемся, есть не то что мечта, а желание за 500 ее забрать, для того, чтобы остались деньги на ремонт. Потому что с этой машиной можно легко пролететь эти двигатели фордовские двухлитровые у меня был такой на Мандео я просто машину подал по запчастям потому что гиблое дело там в этот впрыск к ним лезть там то ли форсунка то ли помпа у них тоже слабые короче это не просто на форсунках стоит код то есть нужно прописывать кодировать их это не самое простое знаете грубо говоря но если получится выторговать за 500 оставить шаг для ремонта то будет плохо Эту машину нашел для нас соотечественник Артур, спасибо тебе большое. Договорился о встрече, то есть она не стоит в интернете, просто на какой-то парковке он увидел анонс, бумажку, то что машина продается, и спросил у хозяина, там, что, как, вот он ему вкратце объяснил, то есть минимальное вложение по кузову и неизвестно, какая сумма нужна для того, чтобы реанимировать мотор Потому что ехать с такой проблемой в дальнюю дорогу, вы сами понимаете, глупый ход Посмотрим, постараемся скинуть цену И если удастся уронить, хорошо, продавца в цене заберем ее После этого едем смотреть Volvo, Есть у нас заказ на эту машину Вольво в универсале И после этого, пожалуй, самый интересный осмотр Это без сомнения Будем смотреть Mercedes рубль сорок в прошлый раз меня там заклевали все. Это не кабан. То есть кабан это 12-горшковый, В12 6-литровый. Это получается 500-й, да? Это кабанчик Это кабанчик. кабанчик. Это, короче, 5-литровый. mercedes кабанчик. газ, бензин, 140-й. С минимальными какими-то косяками. То есть машина, я уже видел, брат, неплохая. да Она по, по кузову, по салону есть хоть там амортизатор вроде бы испорченный и где-то бензин протекает но ну, это может быть, э, быть что угодно там потому что машина стоит уже несколько лет без движения да вот исходя из этого можно надеяться что тоже получится интересный проект я опять таки э, думал была такая мысль на ней поехать домой но что-то мне отговаривают говорят ты, ты с ума сошел в машине 25 лет а с другой стороны вот мой глазастый ему тоже уже 18 лет два раза поехал приехал без всяких проблем в загвоздка, я не знаю, но все зависит, конечно, от состояния машины S-класс для дальней дороги, это вообще кайф, если машина в полном порядке, почему на ней не поехать с удовольствием на ней поеду я в общем, такие вот будут три осмотра, один другого лучше я не буду это видео целиком заливать, поделю на три части или, может, на две для того, чтобы она была более смотрибельная будет такой, как это модное слово, влог, да? влог будни перекупа, поехали у стоит порода кошачьих Слушайте, ребята, она, по крайней мере левая сторона чуть не идеальная Один ключ Битцентралка что ли? Так, резина говорит мертвая. но она не сказала что мертвая даже Плохая, но Не мертвая. Она открыт Давай да, открыть каждый можешь, так посмотри, да? Шнур, шнурками, да? да? Шнурками ты умеешь открывать? Да, у меня последний раз полиция Принимала, да, за это? Но, за это. Я сказал, что на ютубе узнал эту вот, тему, они не поверят А что воняет сигаретами? Да, я так ненавижу, которые запитаны сигарой Видишь, это фордовский мотор? Да, фордовский А, здесь какая-то мусорка Вот это вот порог он ушатал Смотри, а кузов хороший так Его полернуть, он будет гореть, засияет просто вот даже не крашеная она ну, вот здесь просто что это? да это мелочь. Они, они дятлы, они бывают царапину, которая сошкуливается они ее ретушируют а, -а, -а. а что тут толкнется что ли, у него? а, наверное батарейка умерла у него что за фу а это, такой а, это видимо, клиенты приходили газовали, но это нормально ты турбированный мотор, мы же не первый сюда пришли люди боятся таких вещей но а, турбина сама по себе у дизельного мотора по-любому дым кидает это неизбежно здесь этого не хватает смотри один испорчен. Испорченный, да? Да. Так, да, смотри корочка. я не понял брат кожаные эти самые а там ткань как такое может быть или ключ уже прихватил его что ли у меня нет ключа как нету я открыл потом ты дальше что, -то, что -то может, делал. или посмотрел здесь же. есть да, да. Это ахи, бывает, Уф, как заказ, воняет, например, да. слышишь? Да, слышу. Он захотел допустим, сиденья такие, тряпочные, да? а это кожаные. Думаешь, дыльные. так может быть? Что хочешь, по заказу можно. Два Или стекла. просто, да. Что, он травмодольный, а что ли? Смотри, на сиденье хорошее. А, смотри, какой-то там качок походу. Сиденье хорошее. Да, сиденье велюр. О, какая прокуренная наверное. Эй, ахи, большая машина, знаешь? А? Большая машина. Не сказал бы, что большая. Большая, чуть-чуть меньше ешки моей. Чуть-чуть. Как сапа, она 9,5. Так, ну смотрим. Почему дверь, дверь не, от, не открывается? Вот здесь это же делается. Не работает, хоть покинуться травка. Снимали что -то? Да, видимо, не смогли мы там Так, давай сейчас посмотрим, мотор, уровень, масла, все. Эй, эта машина же для меня, что я, ее надо более чем внимательно смотреть а, ругает рамковый он, он показывал фотку это приподнять покрасить с переходиком так жагуар а, у него смотри форсунки мокрые это плохо ну, это фордовский движок масло ужасно смотри а нормальный уровень есть надо приложить руку, может даже ногу. Ногу до да, голову, с головы идет. Ок. Так, смотри, смотри, смотри. Вот видишь, здесь все солярки. Это плохо. Ай, лопнул прикинь, мой ожог. Вот. Вот ее охлесова пята. У них какие форсунки привязываются? Да. да, у них код есть на форсунках. Просто так не поменяешь ее. Надо или гиллеру ехать, или искать этот сканер. Это У меня вот такой точно был этот ТДСИ. На, на Манделу. Если его чипануть, он вообще бешеный становится, знаешь? Летает просто. Ну так мотор вроде чистый. Нагара нету. Так. Весь мокрый. Это не та ли история, что у меня была с Фордом? Ну, моя история плохо закончилась Я мотор выкинул, то есть не мотор выкинул, а машину отдал Можно сказать, на запчасти Смотри, у него кузов практически идеальный, знаешь? Но даже, по-моему, оригинальная краска, сейчас померим Тормозные диски на замену Ну, я такие не хочу ехать Так, а ну-ка, что он скажет? Брек самый раз ехать в дальние путешествия Смотри, она чистая, знаешь, очень чистая Это как, типа, что-то Алькантара, нет, похоже? Чистая, только вонючая Да, ну это, смотри, троит Аж это колбасит Ну, понятно, неужели, как Спинка. парсунки А, видишь, а ну, ахи, дай, дай газу Черный дым Воздуха не хватает ей а Какой багажик открыть сейчас Стоп слово Кузов вообще шикарный знаешь просто, просто очень хороший кузов Как это получилось Я не понимаю эта вещь но не проблема, это можно купить в Англии, хвалом не бы ее заказать. Да, трущество конкретно. Поехали, дорогие. Так, сейчас сделаем диагностику быстренько и держахи. Пятиступка. Смотри, этот отключается. Такшен контроль значит на ней можно отжигать даже сюда можно поставить GPS не она очень свежая она, она прямо видимо ее просто здесь там, запустили да? забили на нее не? да видимо уже ее как-то не смотрели за ней должным образом жагуар жагуар чё качок да хозяин? Ходу, да, там, таблетки. Давай я как-то тестирую, что еще у него здесь есть. Смотри, как багажник открыть Давай. Централ сверпит. Централ сверпит. Я говорю. Работаю, а почему ты эта сторона не работает? Сломана. Какая это? Да. Что? Ну иди, покажи сам. Отсюда не работает, смотри, вот, видишь, вот сломан. А зовкнут кит. Да. Сверхнет. Работает. Он говорит, работает за. Ну покажи, попадайся, сам. Кому кто из вас прав? Кышки, ключку с утра будет. А, Я понимаю, там я вот эта кнопка не работает, Джиговые? Нет, дышит. Нет. Короче он тебя победил врагами Нет, давай, скажи, потому что надо этот Окей, okay, спасибо okay. Короче, твои рога слабее оказались <laughs> Смотри, какой, какой свежий багажник mm. Это что мусорка, да? Да, мусор. <laughs> мусорки мусорке машину никогда не покупал еще Вот первый наш дебют Дебют, или как это называется? Дебют, да несправности не все нормально покажи не битая машина все четко все по заводскому так вот у нее все то же самое с походу что у меня было у нее помпа течет топливная так в моторе неисправность чтение неисправность регулятора подачи даже говорю ТНВД видишь даже мне диагностика не нужна с этой проблемой сталкивался уже регулятор подачи даже, даже может не ТНВД, а как это за клапан датчик ТНВД ну, я думаю максимум 500 евро можно отдать за эту машину? Да. Максимум больше я не дам за нее Нет, в любом случае неисправность Шина, это все мелочи Так, климат-контроль а, вот очень важно за дорогу без климат-контроля как поедешь Дагестан зажарить есть? Дагестан страна чудес вышел город и исчез тем более без АРК да? без кондиционера точно там а что такое у меня? подсветка но этого видишь нету, пусть контроль нету это конечно печаль не работает кондиционер так, стоит на месте кстати, можно проверить кондиционер а вот когда говорят, многие там ох, просто не заряжен клапан находишь, нажимаешь на него если там воздух есть значит скорее всего просто поэтому, если он пустой, значит там печка, где клапана? не важно работаем на сапке да что да? так ты да, вот сашка стекла чиститель зафирунда да. ну мотор главное пойдем поптим куда вообще в идеале я тебе говорю да да кузов. идеальный просто идеальный кузов. и даже по моему не битая если не ошибаюсь кузов. времени хорош смотрах кто-то ему уже цену рисовал 850 я он не отдал наверное за эти деньги или он рисовал, может. А, может он рисовал. не смотри. Ну, больше 500 не стоит, брат. 500 можно. 3-2. 3-2. кузов хорошие. 1-2. 3-2. 4. Капот крашен. 6. Да, капот крашен. Ну, смотри, как сделал вот даже не скажешь. Вот здесь переделано. 3-2. Ну это мелочь переходиком. Да, да. Фу, воняет здесь. 3-2. С оружием здесь. 2-1. Машина не крашена, кроме капота. к крышу. Ты тем более будет не крашена. 3-2. Да, да, четко, четко, четко куза, хороший. Пойдем, это за цены Да, да, держать. пойдем. Смотри. Что, биту не берешь? Смотри. Безбольную собой. Ну, Посмотрим состояние просто брат, если вымыть, а что будет с ней? Ну а новая машина стоит. Ленин состояние очень нравится. Четко. Бешенное состояние, пойдем отсюда поговорим. Автомат пульмет с собой. Ты, май, где мы хинджал? Опять там агавка забыл. Может, удочку возьмем? Удочку. Да. Покажи. Кстати, субботу На море. Шала Все, сразу, короче, левый хлесткий, правый жесткий. И проход ноги. Yeah we have the auto he sent this problem motor rejectors быстро, have the не on the road main motor so motor uh, so keepers за этого проблему. Все гоняют их. И тулемон пуз пуз пуз и и вот это. Первый пропиетер, да? не знаю, пару комбина. Да, я не знаю, пару мах тей, да, и. И сидит, как са, как он заштей? А, видишь, как са. Как са, как са, видишь, видишь, видишь. Как Ah oui, c'est le petit trou, il y a des petit, petit trou ou ça yeah. Ou ça Ah je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, non, non. Et pourquoi vous pensez que c'est l'injecteur Je ne sais pas. Non, c'est la pompe. C'est la pompe, pompe à Ah, oui, ah le, gar, le garagiste, le mec, tu dis ça moi. Je l'ai eu tout l'heure, les photos par, par Anatole, si vous voulez je peux vous montrer. C'est la, ah, yeah. la pompe injector. C'est pas l'injecteur. Autom, il est ressoulé, il est de l'eau. Ah oui, on a eu un monsieur qui En wat denk je voor die, de laatste prijs? Ik <coughs> benieuwd hoeveel geef je? Ik weet niet, het is heel veel werk natuurlijk. Ik Ik weet niet. Veel te veel werk. moet, moet veel in, in, uh, ook veel financieren in deze wagen? Ja, ja, ja. euro. Hoeveel? 500. 5. Wat denk ik? Ja. Yeah. Natuurlijk crees is correct, maar toch we moeten goed weten dat is heel risico is. Ik weet moet, je moet niet misschien motor moet verwand of gewoon injector. Als gewoon injector oké is, niet niet zo veel heel. Maar je ree nog goed, we ree nog goed, ree goed hoor. Ja ja ja ja ja ja. Oké, techo pharmaster is je techo. Я говорю, сколько даешь? он говорит, ну, туда-сюда, короче, пять бумаг даю, короче, триста надо предложить. Да, триста предложить. Вы можете перейти на Google, пей 02.51, это помпы газоаль. А, это стоит очень? А, больше, чем машина. Это сколько машина, как это? 500 евро. Вот, помпы 1200-1300. Ба, C'est pas possible un, un pompe d'un moteur de forte, parce que ça c'est un mort forte moteur. C'est forte, c'est comme de c'est le même changement. Ah ja, et ça coûte 1200 ah. euros. Yeah, mais on peut acheter n'importe quel, mais si ça casse, pas de yeah, garantie, yeah, yeah, yeah, on yeah. peut jeter l'argent comme ça. Et avec garantie, il y a une société à Cortrait qui répare ah, yeah. diesel, quelque chose. En yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. octobre ouais. ça coûte 240, 300 euros, pompe. Потому что я историю. Yeah. но это Что Три бумаги можно отдать. если вы это На крыльях мы не отдадим. Триста можно. Можно, да, Что вы думаете? Это слишком просто. Депрессия с корректно. Питерская. Силерис. 300 Но. Катя. Но. Но. Но. Но. Но. Дах твей взял, взял ню, алис беталин коррект контракт схривен, итак, кому взял дахов твей. Да, да, да, да,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 Афина, мы опаздываем конкретно. Все четко, три бумаги нормально. Кто в это верит? Я не сломал смешного, конечно. 300 евро. Все, по частям продал уже ты... Конечно, ты уже борщишь, не то, что гонишь Сильный вариант. Эта Этот стоит. Ну, хорошо покинуть максимум. Покрасить, сам покрасить. Брат, 300 евро. 2004 год, вот в Европе, вот в мусорках, можно вот такие <сOR> машины <сOR> хорошие покупать да. Еще оставить можно, наверное. Да, проблем нету Окей, а, надо, очень важно, не быковать, короче, сразу не показывать это Вот, давай, короче, такую цену не ломать Надо, в первую очередь, расположить его к себе Общаться как человек, как человек Ты, короче, на струн души его надавил, да? Не, не то что, я, я ему сказал факты Эти факты он знает и когда ты откровенно с ним разговариваешь, он входит в твою ситуацию, что действительно сейчас не он попал, а если он тебе продаст, ты, ты попал. Ты, ты, ты попал да? да, и он тебе сочувствует, как бы, да, и знает, что это он, то, что пережил, он сейчас этот, как бы, э, хочет как-то тебе... На эмоциях, да? Да, и Я никогда мой? не говорит, э, вот мы хотели, допустим, 500 евро с братом, да, максимум. Uh -huh. Uh -huh. Мы не предложили 500 евро, почему? Потому что может он готов отдать даже ее за 100-200 евро, mm -hmm. мы же не знаем, mm -hmm. поэтому надо сначала узнать его реакцию, mm -hmm. а потом mm -hmm. уже оценивать. Очень важно записывать всегда вот этот контракт. Да, конечно, без контракта как можно покупать? Вот вы машину за 50 евро даже. Да, хоть даже 10 даже даром взяли потому у вас. Да, на самом деле надоело на него уже. Ну да, все, видишь, там пол уже этот, чер черный. Все газовали, голос. да? <годили>, там рисовали у него на машине, там 850, разные цифры были. <gibit> <gibit> 350? Последняя попытка делает 2. И я, и Манон, Фадди, мой Jaguar XTP. А? И это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 сыну прям себе. Данкева, да? Ну вот хуэ он когда? Лучше так, да, если надо, да, да, Все, отлично. 2004 год. Ну, правда, с проблемами, конечно же. Все, ехали на джума. Здесь, видишь, такая серия, как будто очередь запустили да, да. пулеметную. Так, резина почти новая сзади. Практически. Неплохие шины у нее стояли у меня, кстати. Так, Ахи, возьми толщинный мер